Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу быстро рассказать и показать о своем уголке отдыха у себя на пасеке. Это ничего необычного, это просто беседка и качеля. Ну, возможно, даже чуть-чуть похвастаться. Друзья, которые были у меня на пасеке, некоторые из них спрашивали зачем тебе качеля, беседка как бы на пасеке? И, и... на что я давал вот как бы такой ответ: что Работая на пасеке с утра до вечера, целый сезон с весны до осени, как бы душе и телу нужно отдыхать, нужно организму давать немножко как бы перезагружаться. И вот я решил сделать у, себе, у себя беседку, где я могу в течение рабочего дня там, или после рабочего дня просто сварить чашечку кофе и насладиться жизнью сидя в беседке это дает организму отдых это приятно для души это приятно для глаз и даже ну, приятно людям которые приезжают ко мне в гости там за матками например покупая маток я могу их привести угостить кофе, посидеть с ними в беседке обсудить некоторые вопросы как бы это добавляет какой-то эстетики на пасеке это ну, просто отдых вот такая у меня беседа она как бы обычная примитивная особо как бы ничего нету еще конечно хотелось бы ее чуть-чуть доделать там вскрыть лаком еще ну вот такой столик я сделал все как бы Стиле сотов. И вот такая качеля. Иногда я просто беру телефон, сажусь на эту качелю и юзаю интернет. А здесь просто пью кофе сам или с друзьями. Смотрю на моих пчелок. У меня здесь стоят пчелки, нуклеусы, которых сейчас нету. И наблюдаю за ихней жизнью, работой. При этом даю своему организму как бы отдохнуть. Вот такой коротенький ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Хотя лучше, конечно, лайки. И подписывайтесь, кто еще этого не сделал, на мой канал. Все, всем пока. И хотелось бы сказать жизненную мудрость. Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. До новых встреч. Пока.